Основная моя тема сегодня... Основная тема днес. Ну, она такая, в принципе, внутрицерковная даже... Она да, так такая Она посвящена рукоположению. И на У нас сегодня будет рукоположение... Мы а, ну об этом предупреждали това, был испытательный срок че и человека срок я сегодня говорю о нашем возлюбленном брате за <coughs> наш его зовут Роман Роман, Роман, Плеша. Роман Плеша. вы его все знаете он несколько месяцев нес служение лидера и то неаккуку месяца молодежного служения вот служение на молодежку то как лидер я вижу, что он его достойно прошел. Я Не было никаких замечаний. Если у кого-то есть замечания, вы а можете сказать. Если есть, наоборот, какие-то слова поддержки. Для молодого служителя. Тоже можете сказать. Я хотел бы открыть От сегодня из Устава. От Устава нашего союза На наши союз. это международный союз, международный союз. я когда-то уверовал в пресвитерианской церкви я когда-то уверовал в пресвитериан пресвитерианская церков в Казахстане. В Казахстан. В году. году. году. Наталья пришла в эту церковь. В И мы с ней там познакомились. С ней мы, там. мы были прославителями. Мы Я играл на гитаре. И на гитаре. Наталья играла на синтезаторе. Свилиша на синтезатор. Была лидером прославления. И... В 1993 году мы женились, уженихме, и церковь нас благословила. И церковь не благослови. Чуть позже мы вышли из пресвитерианской церкви, от церковь, и открыли новую церковь. И церковь она называлась Благовесть. Она и, по, день, и по, по сей день существует. И до ден Я бы так сказал, эта церковь была очень уникальна. И она такого, знаете, то есть это 50-ническая церковь, 50 церковь, Ну с таким харизматическим уклоном. Бача, с харизматичным наклон, абсолютно новая молодая церковь, абсолютно новая церковь которая произвела очень большое действие, воспроизведение много действия, потому что, стар, старая, церковь в что старая церковь в нашем представлении, ну, она немножко так, как бы так, стало так в закон в какой-то закон мы ходили в старую 50 после 50 на церковь. А, в четвертом году меня первый раз рукоположили За первый път рукоположиха, рукоположили на учителя в библейской школе это учитель в библейская школа в девяносто пятом году меня рукоположили на пастора и година рукоположиха пастор на церковь. и где-то в девяносто шестом году и меня вновь рукоположили. А, э, я даже не помню, но это было собрание очень многих церквей. И не это собрание в много церкви, Очень много пастырей, много пастырей учителей, учителей, апостолов, апостоли, миссионеров. Миссионери. Приехал пророк из Америки. И просто предложили еще раз за меня помолиться. И что, видишь, да за мен, чтобы просто передалось помазание. За да помазание вот служения. На пятигранное то служение. И в, собрании, пятигранное. и в собрании, вот этих апостолов. И миссионеров, собрании, учителей, пасторы, пророков, Пророци. Я был опять вновь рукоположен. рукоположен. И э, в 2008 году, когда мы с Натальей закончили южнокорейскую семинарию, года, Наталия, У нас даже есть памятные снимки. снимки нас с снимки Нас Натальей э, рукоположили на миссионеров. И отправили нас в Болгарию. в Болгарию. И благополучно про нас забыли. <свят> и забрай, забрай их облагополучно за нас. Потому что это семинария считала. За <свят> что тут здесь семинария Что если Бог вас куда-то отправил, Он вас там и снабдит. <свят> <свят> и вы знаете, это абсолютно правильно. И твоя абсолютная истина. Мы, уповая на Господа Уповаемся Бога. на Господ. Начали здесь служение. Мы служение тук. И вот нашей церкви уже 10 лет. И наша церковь на 10 години. Что я сегодня хочу сказать? Днес. Мы с Натальей закончили междиминционную семенарную Собрание. да в Болгарии говорят над диминуционно ну, то есть надо как-то смотреть немножко выше то есть глядами над сам Господь Иисус Христос он вне какой-либо деноминации можете сказать на это амин". можете докажите амин Иисус Христос он не, Иисус Христос не православен он не католик не католик он не протестант не протестант кто кто есть Иисус Христос и не адвентист сегодня. адвентист. <laughs> Он Господь. Твой Господь. Господь, Господь, свящий, Господь на Он есть Бог, богов, Бог на богов. Царь, царь на царете, И мы ему поклоняемся. И ему Каждый, как может. Все, как, как може. и Вы знаете, наша церковь. Я, наша церковь я, считаю, я считаю, имеет привилегии. Так как мы закончили международный мы с любовью принимаем всех наших братьев и сестер. Наши и сестры, которые также верят в Иисус Христа. В сути, начин, в Иисус Христос, ну, как могут, как их научили? Как даже апостол Павел в этом пишет. Даже Павел пишет ну, това, Кто в чем наставлен, кто как наставлен, так и прибывает. такая Ну так научили. Вот с детства. От детства так наставили. Как научили. И люди так верят. И хорта верь вот. вот что да а вот так надо верить. В православную церковь. вот так надо верить в католическую. Или церковь. А так надо верить в протестантскую. Или да в И мы все это принимаем. И не все мы признаем и православных, и признаем и православные потому что это христиане и наши братья. Мы признаем другие какие-то христианские, христианские направления, кроме тех направлений, которые не признают Иисуса Христа. Не не признают Иисус Христос. Как Господа Господь? Господ, не верят в него, как в Бога? И не в как Бог, а просто у них есть знание? Что Иисус Христос, Иисус Христос? Это был какой-то просто хороший учитель. И и вот мы поэтому изучаем Из его послание. Из-за этого не изучаем его послание этому. А, ну, эти направления названы пара христианским направлением. В частности, направление с наличием пара христианский. И мы считаем это оплёнными ересями. И -за Мы их, получается, ну не то что ненавидим. И да? разим. Мы с терпимостью относимся и к ним и стараемся их также привести к и познанию Иисуса Христа как, Иисус Бог, Христос, как Бога, как Господа Господь, Господь. Господь Господа. <coughs> Я прочту немножко из устава. И еще мы входим в союз пятидесятники церкви в Болгарии. церкви Болгария. Сотрудничаем с баптистскими церквями. Ну, то есть у нас есть общение. И общение. Так как мы учились вместе с харизматами с пятидесятниками, с, с, с, с, с методистами, с баптистами, то мы и продолжаем ну, иметь общение. с ними. и признаем их как братьев своих. и как наши и и благословенные, может так сказать, поместные церкви церкви, которые как могут служить Иисус Христу. как Вот сегодня я хотел бы, знаете, сказать такое свою мысль в большей степени свое переживание или свое притеснение вот если вы сегодня меня спросите а сме ну вот ты с 91 -го года верующий 95-го года, 95 -го года как пастор. что ты получил от Христа вообще? не жалеешь ли ты о том, что ты когда-то познал живого Бога? может быть ты в большей степени потерял или может быть ты загубил повече я хотел бы сегодня ответить. Я э, удивляюсь тем людям. Знаете, сегодня я могу так сказать, что очень огромное число людей. На всем пространстве на бывшего Советского Союза. Союз. СНГ. Я могу так сказать, что Болгария тоже входит в это число. докажи, что Болгария что влезла в твое Уже очень давно верит в Иисус Христа. Ну, в большей степени знают. Познават, знают, что такое Христос, знает, Христос. Но не ходят в церковь. Не ходят на цирку, и почитают себя верующими. Се за я бы так сказал, вы знаете, вот, э, могу так сказать точно, не сомневаясь в этом. И да что любая деноминация, да сомнявам, деноминация. которая, например, заявляет. -то заявяла, что только мы? Одни спасемся Все остальные идут в ад. Ада. Только мы несем истинное учение. И только, только у нас и спасает. И, Рису Рису. При нас и спасают Я могу смело сказать. Могу смело докажу, это верный признак сектанства. Эту деноминацию можно смело и назвать большой сектой. Смело да се секта. Или маленькой сектой Или гуляма или малка секта. Потому что Иисус Христос -то себя так не ведет. За что -то Иисус Христос не же по начин. Он любит всех людей. Той хора, И не желая чьей-либо погибели. Не для загини. Аминь или не аминь. И желая, чтобы все спаслись. И, да И способу у Иисуса Христа великое множество. И Ему много начинней. Млаг... Многоразличия благодати Божьей так написано. Много различия на Божия. Аллилуйя! Поэтому Иисус Христос спасает и через, и, то, спасало, и через православных. И через католиков. И через католиций. У нас было очень много друзей в Казахстане. И много приятелей в Казахстане. Католических священников. Которые были крещены Святым, Святым Духом. И это было потрясающе. Это было У нас были православные священники. православные Которые были крещены Святым, Святым Духом. Ну, самый известный из них это Сергей Журавлев. На и Сергей Журавлев. У него было какое-то высокое звание в православной, церкви. Чин в православной церкви. Православная церковь за то, что имел общение с протестантскими церквями. из за то, что общение с протестантскими церквями. предала его анафеме. Православная церковь его предаден. Да. Анатемуса. На Анатемуса. Но он не, не расстроился. Обаче, он не а, он создал, целое создал целое движение в Казахстане. И вы знаете, он продолжает считать себя считать православным и человеком. И и до за человек. он учит тому, что мы все призваны верить Обаче, в живого Бога. Учи на тува, да армия в живее Бог. И вы знаете, я могу сегодня смело буквально заявить. И могу смело Очень многие... Люди сегодня сидят перед телевизорами, Знают, что Иисус Христос есть Господь. и Бог. А, и не ходят в церковь и не, не ходят на церковь. и не пытаются исполнять его заповеди. И не все даже до заповеди. Библия где-то пылится на полке. Раф, да, и они годами ее не открывают. И, не и только иногда по праздникам может быть. И по, по праздникам. Могут прийти куда-то в церковь. Могут да на церковь. Для того, чтобы продемонстрировать свою веру. За да демонстрировать свою это вера. Что вот я в церковь пришел все таки Это у вас я на церковь. Я знаете, просто вот так я так сказал, что а, если, человек и, если человек не принадлежит, принадлежит какой-либо поместной церкви, церковь, вообще никому не подотчётен. И не будут на никого. Этого человека можно смело назвать. Тоже смело можем Религиозным разгильдяем. Религиозен... Он не принес никакого плода. не носит никак и И не делает никаких дел для Иисуса. И не дела за Иисус. Он просто называется. Той просто ничего для Христа не представляет, к сожалению. То есть о чем я? За какого говоря? Если человек не является частью какой-либо по местной церкви, не часть церковь, которая приносит Иисус Христу какой-то плод, плод, этот человек не является членом также и Вселенской Церкви. Мы знаем и по Библии. Знаем и в Библии. Это имеет место. Това когда речь ряда, идет о Вселенской Церкви, дума за Церква, Церковь в Библии написана с большой буквы. В упоминала с буква, когда речь идет о поместной Церкви, за церкви или о домашней Церкви, Церковь пишется там с маленькой буквы. Церкви, это и в оригинале так. Эклесия. На, на греческом языке есть Церковь. На собрание верующих. Значит церкви, собрание на верующих. То есть Бог только там, где есть собрание. Слушайте Господь там. Само, собрание, верующих. собрание на И знаете, вот сегодня, ну, вот, я отвечаю на этот вопрос. И на вопрос. Зачем мы вообще ходим в церковь? За что ходим на церковь? Почему? Послушайте внимательно. Почему люди? И за что следовали вообще за Христом? И Иисус? Почему мы сегодня в церкви? За что на Зачем нам нужен Иисус Христос? Нужен Иисус? Что лично мне дал Иисус И Христос? Но я, вот я так верю, я верю так что лично мне что лично мен, он дал вечную жизнь, дал живот. я и, уверен в том, что я спасен. И вером Спроси у себя, уверен, уверен ли ты, что ты спасен? И, если себе, вер... ли ты, что ты спасен? Я хочу сказать о том, что большинство людей, которые знают, что Иисус Христос есть, и, да кажу, хора, знает, Иисус Христос они гуима, вообще не уверены. Ты из Спасет ли наш Господь вообще? Дали Господь не спаси из и кто может быть уверен? Они говорят. Так. что может быть Гурин, ну, вы знаете, если знать хорошо писание. писание ну, вот, э, Бог. Бог. Во Христе Иисусе. Иисус Христе Не оставляет никаких сомнений, не никаких сомнений. Что если ты исполняешь заповеди? Исполняешь заповеди если ты следуешь за Христом. Следуешь Христос, что ты не только спасешь, что не саму, что ты спасешь, но и получишь великую награду. Но, получишь великую награду на небесах. На небеса сколько? Наград перечисляется в книге Откровения. наград Послание семьи церкви. церкви. Что даст тебе венец слава? венец на славу. Аминь, или не аминь. Даст тебе новое имя. Тебе имя. Посади тебя на троне вместе с собой. на Веришь ли ты в то, что ты сможешь сидеть с Иисусом на троне? можно застанешь на трона. Вы слышите меня? Какие обещания? Какие, Какие обетования? Какие обетования? я о том, что я когда-то уверовал. Да ли я вервах? Да, конечно же, нет. Разбился чин если вот вы посмотрите на нашу семью, И, Бог обставил нас со всех сторон. Бог не мы сегодня абсолютно благословенны. И находимся под абсолютной защитой Иисуса Христа. И под абсолютной защитой в нашей, нашей семье Христос. абсолютная гармония. В мы не ругаемся. Они У нас мир. И в основном мы можем только свидетельствовать, И какая радость вчера произошла. Можем да свидетельствами, радость в случае вчера. За что еще поблагодарить Бога? Мы постоянно находимся в радости. Сме в постоянные чудеса и постоянные чудеса постоянные знамения знамения вы знаете почему люди ходили за Иисусом вы знаете тысячи ходили вот Иисус Христос отвечает так Иисус Христос отговаря. вы знаете почему люди меня ищут ли, за что не потому что много знамений происходит. не потому, что много знамений не потому что много чудес а потому что они ели хлеб а за что то хлеб и насытились. Вы знаете, Иисус Христос является ответом. Иисус Христос и на наши обычные бытовые нужды. Я хочу засвидетельствовать то. За что если ты близко знаешь Иисуса Христа, что, Иисус, Бог автоматически ответил уже на все твои проблемы. Бог автоматически на дети Мгновенно. Проблемы. Их просто нет. Веч... Просто Только потому что. Ты имеешь очень близкое общение. Близко общение. С царем царей. С царем имеешь какую-то определенную такую неприкосновенность. неприкосновенность. Дьявол к себе тебе даже приблизиться не может. Дьявол не может да докосни, да и, так бежит, доблежит, и так слово Божие говорит. Так Божье это от Бога не грешит. Хранить себя. Те и лукавый не прикасается. И лукавый да Скажи на это аминь. Амин. Могу ли я сожалеть о том, что я могу смело сказать что в прошлой жизни до уверования да да я был хорошо обучен, обучен профессиональный убийц профессионален убийц я, ну, я много раз говорил о том что я прошел спецподразделение, много казвах, спецподразделение. даже если сегодня мне дать автомат и даже калашников я, и я сегодня буду из него хорошо стрелять добрее. потому что два года я вместе с ним что две не спах со снегу ствол у меня просто блестел от солнца Беше вот просто если посмотреть. Всякий я очень хорошо владел их. Пистолет Макарова, Макаров, Калашников, Калашников, СВД, СВД. штык-нож, нож. И, и так далее, и так далее. И я сегодня за что самое главное благодарю? И за, сам благодарен за то, что Бог, за то, что Господь, из бывшего профессионального, убийца, бывшего профессионального убийца, потому что силовиков тогда разбирали по всем, различные кримин вот когда я общаюсь со своими бывшими дзюдоистами. Бывшими и, каратистами, и каратисти они все говорят те казват, мы все подались в мафию че в и кого не спроси и, да и многих из них уже нет <laughs> Понятно, понятно да? что посеять человек то и пусе я благодарен, что бог из Убийцы сделали мне что Господь от убийц мы направил лекар И вот эти руки, которые были научены убивать, и рецы, научены убивать, они сегодня помогают людям выздоравливать. Помогают хорта, да и мне это нравится. И твое михарейство, потому что одними и теми же руками не можешь одновременно и лечить, не далеко и калечить и до да чупишь. То что за свою жизнь я искалечил очень за много людей. Живот, а с, них много это происходило официально. официально. Очень много соревнований. Много состязаний. Очень много боев. много боев. Все мои ноги, они в шрамах. То, что у меня были страшные удары. Наги. Но Бог хранил меня. Вы знаете, я могу так досвидетельствовать за, за всю мою спор спортивную карьеру. С живот. У меня не было ни одного перелома. Я только потом осознал. И после осознах, хотя травмы были страшны. И меня били очень много. И, и черепно-мозговые травмы были. И, черепно травмы, и нокауты были. И накаотимы много было. Локда... Но Бог сохранил на моего ума. На мой разум, и на моем теле нет ни одного перелома. И на тело ни одного перелома. Слышите меня, ни одного перелома. Хотя вот этим кулаком я мог пробить... Вы, как вы можете на моей странице посмотреть лобовое стекло автомобиля... на автомобиль... О чем я сегодня говорю? За какого Можем ли мы сегодня поблагодарить Бога да ли можем да благодарим Господа? за то, что мы через Иисус Христа познали? Его. Можешь ли ты, человек, который смотрит это а телевидение ты, сегодня, человек, смотрит по сегодня, сказать, что ты познал Бога, да кажешь, что познал Господь, и что ты ходишь след за Ним, и, что, что и Него, ты являешься частью по местной церкви, являешься частью тела Христа, и, и приносишь Иисус Христу много плода, и на Христос много плод, но Бог обещает, если ты находишься в Нем, то ты приносишь автоматически Него, много плода, автоматично носишь много плод. на плод Святого Духа, плода на Свыше и другие люди люди. свыше верующих И сегодня я прочитаю, и прочитаю насколько это важно. И важно. Первое место, которое сегодня хочу прочесть, место, на прочитаю, это послание к Ефесянам. Ефесянам. Четвертая глава. Четверта глава. Седьмого стиха. На проекторе можете прочитать на болгарском языке. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы был все».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 Но истинную любовь все возвращали в Того, Который есть Глава Христос, Из Которого все тело, составляемое И совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, Получает превращение для созидания самого себя в любви. Можешь сказать на это Аминь? А вот это устройство Вселенской Церкви устройство Иисуса Христа. Устройство Вселенской Церкви на Иисус Христос. Так Иисус Христос сам Иисус Христос господь наш так он устроил господь так. Иисус христос и устроил он поставил одних апостолами. поставитьту на сегодняшний день их можно назвать миссионерами. Да апостол в переводе посланы апостол испрат, миссионеры это те которых отправили тези, ги других пророками Други третьих евангелистами Третьи и пасторями и учителями. Пастыри, к совершению святых. И вы знаете, есть служение. о служении. которое апостол Павел описывает. -то апостол Павел описывал, о том, апостол что кто-то строит на драгоценных камнях. Представляете, служение построено на драгоценных камнях. и Алмазы изумруды. Алмазы изумруди. Просто какие-то бриллианты. Церковь, которая просто наполнена какими-то бриллиантами. Церковь вот я полна Вот я вот так верю. Я верю в то, что нашу церковь Господь наполняет бриллиантами. Настоящие таланты. Как поют. Как танцуют. Как, танцуют. как прославляют Бога. Как прославят кто-то строит на золоте. Кто-то строит на серебре. Кто-то строит на камнях. Кто-то строит на чем? Кто-то строит на дереве. И последняя категория. А кто-то строит вообще на соломе. слама. И вы знаете, что Господь показывает? И Господь? Вот через эти служения. Через эти служения. Какую любовь. Каква любовь. И Он пишет, что все спасутся. То пишет, что все, что спасут. Даже те, которые строят на соломе. Даже те, строят и написано, спасутся. Пишет, что все Но как спасутся? Обаче как? как бы из огня. Все одно от огня. Представляете? И знаете, вот, если вот брать какую-то самую простую классификацию, иные спасутся как бы из огня. Дните, от огонь, то есть они тоже войдут в Царствие Божие. Но, к сожалению, награды они не получат. Награду получат только те, которые строили на камнях. получат вверху камнях на золоте, которое будет в этом огне только переплавляться, столько -то, становится лучше чисть. Кто На драгоценных камнях. И в чем награда? И где награда-то? я бы это искренне верю. искренне верю. Награда на небесах. Награда будет, на будет заключаться в том, в Что если ты не получишь никакой награды, например? то ты не сможешь там, даже на небе, можешь там на небесата, очень близко подойти к Иисус Христу. Достигнешь до Иисус Христос, и будешь как бы на периферии. В периферии -то, только издалека смотреть на Него. И вы знаете, это уже очень печально. И, и самая большая награда, и награда, это для тех, и тези, которые будут вас сажены, на троне на троном, вместе со с Иисус Христос. То есть они будут вместе с Иисус Так написано обещание пишу, к церкви, обещание церкви. К периоду. Вот мы сейчас живем в этот Лаудикийский живем период. В период. Самый страшный период, страшный период. Самый тяжелый период. Но и награда самая обаче, великая. То есть, кто сохранит свою веру? кто произведет течение, Кое, служение, течение, служение, и достигнет до самого конца, до края, сохранив свою веру, веро, он будет посажен на троне. И на трон, Самая великая награда, и великая награда это близость к Иисусу Христу. И, близость Иисусу. и вы знаете, это кардинальная разница. И вера, разница. Вы знаете, сегодня мы можем так посмотреть да? и можем на наши на наше живот, о том, что кто-то далеко Някую отстоит далечь, от Христа, от и только знает о том, что есть какой-то Иисус, и сам узнает, имя Христос, как пел, Высоцкий, как пел Высоцкий. жаль распятого Христа, жалко, что когда-то его распяли, люди жалеющие Христа, хор такой за Христос который когда-то умер, пострадал, умрял, пострадал, и как будто бы не воскрес. И все одно не воскреснул. И вот и жизнь вот такая. Жизнь вот такая у этих людей нич ⁇ мная. Жизнь такая у этих людей никчемная, такой на тези хоры таков тоже, знаете, я такой вот такой вот такой вот такой вот такой вот такой вот такой вот такой вот такой вот такой вот такой вот такой вот такой вот такой вот вот такой вот такой вот такой вот такой вот Люди считают себя верующими Впреки, людьми. Се и также живя на этой земле. И, така, живя, на земля, можно уже иметь великую награду. Да Если ты каждый день. Ден, каждое утро встаешь рано утром. Начинаешь призывать имя Господне. Да им, на Господь, начинаешь провозглашать слова да Божьи. Божьи думи, начинаешь просто обновляться в познании да Его. В познание. Радость приходит, правда? Радост, <laughs> мир. И два Ликование. Ликувание, ликувание. Жизнь в победе живот в победа слышите меня жизнь в каком-то прорыве живот в прорыв. свобода. В свобода свобода нам дана, братья написано. Свобода, свобода не скажи аллилуйя и это уже здесь на земле уже происходит вот на наше жительство на небесах Наши животные на небесах да. Истинные верующие не живут тем, что здесь на земле. Не ства, на земле Мы живем на небе. Не небесах. Сегодня я хочу прочесть немножко из Устава. Искам, да, прочитам, алко, устава. Организация управления дары служений в церкви. Это на управление, это на дары, на церкви управление церкви Иисуса Христа осуществляется через поставленных им служителей. Управление в через его. Служение, э, Послание к эфесианам, 4 Послание глава. Послание 12 эфесианям. Четвертая глава Даниила глава. 14 глава. третий стих. стих. Священнослужитель бывает двух видов. Э, от два типа. Административные служители. Административные служители это и епископы. Епископи, это пастора. Или пастури. При свитере церкви. Церквата, и харизматические. И То есть они такие в дарах двигаются. движет И это могут быть и апостолы миссионеры. Апостолы -миссионеры. пророки, евангелисты. Пророки, пасторы хорошие проповедники, учителя. Ихубовые проповедники. Возможно, конечно, и сочетание харизматического адми административного служения. Можно да сочетание от административнее и харизматичнее. Каждый священнослужитель должен быть призван на служение самим Господом. И всякий служитель на своем служение от и Господь. Духовный сам каждого священнослужителя подтверждается церкви То есть что происходит во время рукоположения? рукополагания Своими словами. Со То есть в тот момент, когда. В момента когда церкви. На церкви что лучше, когда их несколько. рукополагают нового пастора. И тем самым они признают. Что передается определенное помазание. Передается определенная власть. И даже могут перейти какие-то пленные дарования. Во время рукоположения. А вся церковь в этом участвует? участвует в И всей церкви мы в конце говорим Аминь. И со да? на показываем Аминь. И этим самым, аминь, мы соглашаемся. И начин, через тва, аминь, что теперь этот человек будет возглавлять какое-то служение. Теперь он пастор. И имеет какие-то определенные права и обязанности. Ему определение права и и какую-то ответственность. И отговорность, Которую, например, если он нарушит, какой -то, какой наруши, то церковь может... Пожаловаться на него. церковь может да Сделать замечание. направить И если человек не исправляется а в служении, человек се поправя, то человека могут просто отстранить от служения. Да го от и в конечном итоге лишить сана. И в да то то есть церковь то есть также, церквата, а, так, а, такие меры принимает. Я хочу нем... коротко прочитать обязанности пастора. Да -то, То или другой общины. одна или другая община. Задачи пастора, пресвитера. В данном случае мы говорим о пасторе молодежного служения. За на Первое. Это духовное руководство и надзор за общим состоянием молодежного служения. Первое, это и надгле наблюдение на целое служении. Конечно, это не означает контроль какой-то. как и в Это просто какая-то ответственность. Ими просто а Пастор призван просто наблюдать. Пастор ты призван да наблюдать В каком состоянии находится тот или другой человек? мира или друг человек? И если он видит, что кто-то находится в неподавающем состоянии. Виждет, не мира в Он призван помочь этому человеку. Ты призван да человек, ему поддержку. Да. Дали подкрепа. Принять какие-то меры. Да приемня как мерки. Организация служения. Организация служения. это на служение, то на Ну то есть, когда служение есть, будет проходить? То есть кугаш ты Каким образом они будут проходить? Чтобы в это. Настовление членов общины верным ив ангельском учению. Наставление на тезикуитуса там на правильное учение. То есть в основании этого общения. То есть в основании то на общение, то должно быть заложено евангельское учение. Да евангельское учение а, ну не просто так собраться и поболтать. Не просто да се собират, да си общуват, а Поразмышлять, поговорить, ами, углубиться. Да Прямо да Забота о духовном состоянии членов общины. За на и Для этого надо молиться. молят. Размышлять, какую тему лучше давать. Да, семи да а лучше не давать? тема да не, да не я дава. Обучение и подготовка новых служителей на, подготовка на нови служители. Пастор молодежного служения Пастору имеет право избрать себе. Право да из членов молодежного членов служения. Помощника. А, предложить кандидатуру диакона. Да предложи кандидатуру чтобы диакон, он мог помогать, в каких-то таких а, административных, в административных. делах или ну, чисто вот так дела, по, по. столам. Или. Как хорта. А, разрешение конфликтной разрешение на конфликтные ситуации. И к этому также призван пастор молодежного служения. Из что и призван пастора? В этом служении может быть также и диакон. и это тоже священнослужитель. помогающий пастору, на пастора. В руководстве молодежной общины. Как правило, в административных вопросах. И душе попечения. То есть тоже помогать, общаться, разговаривать с кем-то. Слава нашему Богу. Слава на Нашей Господу. Я прочту следующее место, следующее -то место в Писании. И оно написано в послании к Титу. Тит, третья глава. Третья глава. С первого стиха. Вот первый стих. Верно слово. Если кто епископство желает, епископ – это может быть и пресвитер, это может быть и пастор церкви. Епископ может да и пастор, и пресвитер на церковь. Доброго дела желает. Потому что плох солдат, который не мечтает быть кем? Генералом, правда? Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж. Знаете, вот непорочен, да, очень э, четкое определение. Мы все прекрасно знаем, но кто-то, может быть, и зрители не знают. Чтобы познать Господа Бога лично и очень близко, надо отказаться в своей жизни от власти греха. И пусть это сразу не получается. Но в конечном итоге Бог бы, чтобы ты стал непорочным. в твоей жизни, чтобы ушел... Порок. То есть систематический грех. То есть, грех. Бог ненавидит грех. Господь греха. Поэтому здесь написано, епископ должен быть непорочен. из того, пишет, непорочен. Одной жены муж. Р Роман, у тебя сколько жен? Пока ни одной, хорошо. Трез, целомудрен, благочинен. Честен, страннолюбив, учителем. Сразу так сканируем, проверяем да, Рому о том, что он соответствует вообще. Видим ли мы его периодически пьяным, да, каким-то несоломудренным, нечестным, лживым, не странствовать. Должен быть ни пьяница, ни бийса, ни сварлив, ни користолюбив, но тих миролюбив, не серебролюбив, хорошо управляющий домом своим». Детей, содержащих послушание со всякой честностью. Смотрите, вот, Послушание детей, оказывается, да, по Писанию послушание на в, в большей степени от главы семейства, не от жены, а, а от мужа. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет, будет ли печись от церкви Божьей. Это очень мощное правило. У кого дома бардак, того бесполезно ставить церковь. И в церкви также будет бардак. Если в доме порядок, хороший порядок, то и в церкви будет порядок. Это все автоматически накладывается. Не должен быть из новообращенных. Что имеется в виду новообращенные? Так, Знаете, значит, об... Ну, можно сказать, что Рома недавно так относительно уверовал. Может, скажем, что Роман неудавно его Чуть попозже такое место, И малку что прочитал другое место. Где апостол Павел призывает. Апостол Павел Тимофея. рукополагать служителей. Да Рукополага служителей в книге описаны такие. В моменты. Моменти, где апостол Павел рукополагал апостол Павел Рукополага И стал служителей. И, э, различных служителей. И вы знаете, что говорит история статистика показывает история это о том, что обыкновенно, по своему обыкновению, апостол Павел приезжал в какой-либо город. Павел град. И сразу шел в синагогу. И веднаго утива к синагогу, И начинал проповедовать там евреи. И там на ты? И обращенных в еврейство, то есть иллином. И на иллини ты куйтуса опротсени. Да, и очень огненно проповедовал о Христе. И много огненно за иисус христос и через какое-то время какая-то часть синагоги евреев и и неевреев, время часто евреи выходила евреи, за апостолом павлом Следоват апостол павел и открывалась новая община и вы новая община и сколько нее служения обычно апостол Павел? и носил апостол у него не было много времени то <laughs> мол два максимально три года две или три будини и за этот период он ставил там пресвитеров, посториев, постарей... э, стоявших там пастурии, пресвитури. Понимаете, да, Что значит новообращенный? Какво значит новый день? Ну это вот когда человек вот только уверовал. Значит, когда тут человека так много, ну, вот, какие-то делает? И прави некоторые первые а, крачки. Полгода, полгода, гудина, ну, но через два-три года он уже Обаче, години, стать может. Две-три гудини, служителем церкви. Но, конечно, вы знаете, есть такая отличительная черта апостола Павла. И вообще первая апостольская церкви. Знаете, я приведу сегодня один такой факт. Как вы думаете, кто может мне сегодня ответить? Что нужно было знать, чтобы стать учеником Гамалиила? мудрейшего из учителей раввинов нар от и на он во время как вы думаете как смыслите? как можно было пройти как бы конкурс многочисленный конкурс. Потому конкурс что желающих детей родителей было очень много за что ты желаешь чтобы отдать своих детей к ногам Гамалиила. Додадут свой детцаком учителю Израиля. на и великий учитель на израил кто знает? Я сегодня скажу. Кажа, нужно было наизусть, было наизусть Знать. Да знает всю Тору. Тялта Тора. Пяти книжи, пяти книжи эту. На древний языке язык. На древен И вы знаете, сегодня, такие, сегодня дети есть. такие в В Израиле. В Израил, которые знают наизусть Кто знает наизусть тора. В мусульманском мире даже. М святцы, Есть что? дети, которые знают на Иисусе. знает на Весь Коран. На арабском языке. На арабский язык. А мы там одну главу не можем выучить. не можем да, одна глава. первого послания от карин <laughs> которая все мне? говорит о любви Божьей. <laughs> Давайте мы возревнуем, правда? неко ревну из этого. Так вот, Савол. Будущий апостол, павел, будущий апостол павел знал тору и знал тора наизусть и поэтому когда он уверовал, того, когда он, уверовал он стал один, одним из лучших толкователей то есть, стал най толковател, переводов на приводите ветхого завета на завет на новый завет, новый завет потому что он знал тору наизусть. Мы сегодня учимся и научаемся. <рекрасно> в основном по посланиям кого? Послания, это, кого? это послание апостола Павла. Апостол Павел. Потому что его трактовка За она невероятна. невероятна. И вошла в канон. И в То есть синод посчитал, что это может войти в канон Библии. То Понимаете? Некой <рекрасно> Достойно да влезет да в Библию этот ванничтожник. Слава Богу, правда. Слава на Бога. И поэтому его особенностью было то, что апостол Павел очень много учил. Из-за того, неговата -то особенность была, много его учил. Как он учил? Научавал. Вы знаете, верующие собирались каждый Божий день. Верующие собирались день. Слышите меня? Каждый Божий день с утра и до вечера, Всякий несколько Божий часов день, подряд. До вечер, по несколько часа. История описывает этот факт, который История написан в Питере, -то о том, что апостол Павел учил и учил, то, учил и учил и Евтихом? и что произошло с Евтихом, <laughs> который сидел вот так на втором этаже на подоконнике. Бил на второй этаж. Что? Он заснул? До прозорица. И перевалился через окно. То заспал? Как опасно спать на служении? И падал от прозорица, сколько опасно на что ты сидишь на перекладине. на втором этаже. Если ты заснешь, что ты вылажишь? Яку заспишь, ты поднешь. Ну слава Богу, что апостол Павел Бачу, потом побежал, Бога, апостол Павел А юноша уже испустил дыхание. И, и воскр... молодежь за воскресение. И за воскресение. И юноша воскрес. И молодежь ты воскреснул. <laughs> слава Богу. Слава на Бога. Дай нам Господи воскреснуть. Если кто-то пропустил вот Господи, да воскреснем существо. Сонливость какую-то. Да махнем таз из сонливости. Не восприятие к слову. Не восприемание, но Божье это слово. Пусть это уйдет. Никогда нечто си трыгни. Дай нам, Господи, воскресность. не до да воскреснем. Еще одно место я сегодня открою. И одно место. И оно вот как раз в первом послании Тимофея. Первое послание к Тимофею. Третья глава. Третья глава. А, это я прочитал послание к Тимофею, получается. Так, давайте тогда к Титу прочитаем. Первая глава. Извиняюсь, глава. Первая глава. Так, давайте мы. Я, по крайней мере, просто скажу, что я прочитал. Это я прочитал первое послание к Тимофею, третья глава с 1 по 15. Значит, прочитах мы Тимофею, глава. Первая глава, третья глава с 1 по 15. Стих до А сейчас мы читаем э, послание к Титу. послание Первая глава. Первая глава. С первого стиха. От 1 стих. Павел раб Божий, апостол же Иисус Христа, по вере избранных Божьих и познанию истины, относящихся к благочестию Титу истинному Сыну по общей вере. Я немножко пропускаю четвертого стиха по общей вере благодати милости мира от Бога Отца и Господа Иисуса Христа Спасителя нашего для того я стал тебе в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам «По всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в или непокорности, ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не коростолюбивец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен поставлять, наставлять здравому учению и противящийся обличать». То есть если... Пытается проникнуть какая-то ересь. Ну, то, что не соответствует слову, пара христианства. Да, очень важно бодрствовать и конкретно вовремя изобличать. Ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков, которые особенно изобрезанных. Обрезанный это кто? Это э, из евреев. Да, потому что ну, сего, и сегодня евреи, ортодоксальные, как правило, претендуют на абсолютное знание, что только они и знают, а больше ни то и никому не дано. Но как раз Иисус Христос он говорит обратные вещи. Он говорит, что по сей день лежит покрывало на Писании, и открывается это покрывало только Иисусом Христом. Знают ли ортодоксальные евреи Иисус Христа? Понятно, что нет, потому что они не признают, признают Иисуса Христа Иисус за Мессию он должен заграждать уста, они развращают целые думы, уча чему не должно из постыдной корости, то есть из-за денег. Из них же сам, самих один стихотворец сказал, кретяне, не кретины, а кретяне, это жители Крита, это евреи, которые жили на острове Крит. И смотрите, как этот стихотворец, это все в стихотворной форме, в форме написано «было». Кретяне, они всегда лжецы, злые звери, Утробы ленивые. Представляете, о ком-то так вот сказали. Представь, что если тебя вот так назовут. Представь, ну, ты лжес, злой зверь, лжец, зл звер, утробы ленивые. <связь> ленив, а потом апостол Павел скажет, если апостол свидетельство Павел это Павел справедливо. Что То есть верны. это абсолютно правильно. абсолютно правильно. Апостол Павел. Ну как, как можно? Как може. На ну, людях вообще такое говорить? Таказа <связь> хората. И вы знаете, ну если апостол Павел, значит, что он, апостол Павел, значит можно, такая, значит он сам с этим столкнулся, И Вы знаете самое действительно, ну можно так сказать сейчас жесткое противостояние. И противостояние. Ну вот почему вот антисемитизм и по сей день имеет что антисемитизм Потому что в книге Откровения. Сам Иисус Христос называть евреев, наличие евреи, которые не уверовали в него, у неса поверовали в него, иудеи написано, так, иудеи, которые есть суть, куют у са сущности, сатани, сатанинское сборище, помните с, это место? Сатанинскую собрание. Сборище сатанистов. То есть сегодня надо очень осторожно к этому и относиться. И древеслава много Есть разные евреи. Да? И мы различные евреи. Есть евреи, которые уже узнали Иисуса. И мы евреи, куют у узнали Иисуса Христа. Ветхийский евреи. И то там надо быть очень осторожным. Да? Потому что мол, может быть такие вот, ну, смешения Но наносы. что может, да има такива, кто Мы должны бодрствовать. Да а есть уже такие кошерные евреи. Пок, има евреи которые очищены, и омыты кровью и умите через Иисуса Христа. Иисус Не внимая иудейским басням и постановлению людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для сверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум, и совесть. Они говорят, что знают Бога о делами. Очень важно смотреть на дела. Какие дела? Ты проповедуешь об Иисусе Христе, да? Ты делами являешься. Бога, да, Божью Чуть славу. Ты, не Божьей, это слава. Любишь ли ты ненавидящих да да тебя, благословляющих тебя, благословляющих тебя, который да гонит тебя. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Аллилуйя. Я уже заканчиваю. Я хочу прочесть последнее место. И оно написано в книге «Деяния». В книге «Деяния». 14 главе. 14 глава. А, с 21 стиха. Подвайся и стих. «Проповедав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, это говорится об апостоле Павле и Варнаве, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив, «Рукоположив же им пресвятеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали». Вот то, что мы сегодня и будем делать. Да, сегодня я хочу еще предоставить слово пастору Андрею. Он какое-то время э, нес это служение в молодежной э, церкви, в молодежном служении. Вот, и сегодня... Можно сказать, так сказать, происходит передача ну, вот этого служения а, Роману. Всей ночи случаи подавления вас служения. Пастор Андрей извил желание заняться развитием момент помочь Пастор Андрей, с дарой Поэтому давайте поприветствуем пастора Андрея. Поздравим. Спасибо. Аллая дорогая церковь. Да, сегодня выпала такая вот честь Днес, тази чест. сказать не, несколько слов Днес, об да этом служении думи за и конкретно о романе. И роман. а, если вы все помните, да, полгода назад година, а мы молились и благословляли Рому как лидера то служения. Роман как лидер на служение. Да, и вот прошло полгода и измина година и... Такой подошел определенный срок, когда... И сега, срок. Мы считаем, что Роман э, готов нести полноценное служение Пу, пастора. А то, смятаме, что Роман готов да сносит вас служение на пастор. А, с Романом в одной вот, домашке И мы с уже два года. одно служение да. вечер от две години. Да, и за все это время у нас, по-моему, было всего несколько недель, когда мы не встречались седмицы, и не общались, по объективных причин. Да, и мы очень близко узнали друг друга, и, много мы, и я благодарен ему за ту искренность, с которой и, и он, на тази и открытость, с которой он иногда обращался по своим проблемным вопросам. И за... За со своей да. И глядя на романа, И, глядя роман, приш... пришли такие слова, такие стихи тези думи, из Евангелия от Матфея, от Матея, 21... 25 глава, 21 стих. 21 стих. 21. Если помните это место о, о, о притче о талантах. Вспомните, твое място запричите за талант. Да, и вот, зная Рому, вот приходит такой стих, когда... И познавайте Роман, мне то же стих. 21. Когда господин сказал ему, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты бы был верен, над многим тебя поставлю. Господа, я говорю, я хубаву, добры и верни слугу, в малкуту ты верен, над многим, что ты поставил. Аминь. Аминь. Вот, вот эти слова можно сегодня полноценно, здесь, полноценно обратить. Кроме, камурман, что ты показал себя действительно верным. А, верный служитель. Верный, служитель, верный лидер, верен лидер. С хорошим духовным основанием. А, с хорошим духовным основанием скажем так здоровьем и самочувствием с, добро, духовно и самочувствие. с хорошим направлением с нас и я могу сказать только самые теплые и добрые слова и могу, да, кажу, и думи в адрес романа по адресу норман для Него и для всех присутствующих и за него, вот, и за всички, кто продолжение слов пастора, это продолжение, на пастора, я бы хотел ну, напомнить и сказать, что духовное звание и духовный сан и духовные погоны, которые мы сегодня положим на роман, это не про льготы. Это не про льготы. Привилегии. да не про привилегии профиты и какие-то там скажем так исполнение желаний хотел да, и преференции, преференции. А, речь идет о большой ответственности а тут дума за гулям отговорность а, это ответственность больша, э, очень важна еще и тем и э, много това, что сейчас идет реально духовная война за нашу молодежь истина, има, Молодежку служений. А, как мы все видим, как что происходит виждами, в нашей жизни, после в живот. И сейчас у молодежи есть огромный выбор из всяких искушений. много гулям избор, от да. И поэтому Роман именно тот человек. Роман точно человек, который способен а, вести молодежь за собой. способен доводить молодежи с ледсебиси. Где-то учить, да учи. где-то показывать свой личный пример, да пример. где-то поддерживать, да где-то помогать. Да И жизнь лидера, как я тебе так, Рома, скажу, по секрету, лидера, это жить не для себя. Твоя не за себя. Да. А, то есть про духовные льготы. За привилегии или физические льготы или физические. сейчас можно забыть Можешь, да приходит, приходит время большой ответственной кровотливой работы во время за много гулям и много работа да потому что молодежь это будущее что-то будущее... нашей церкви будущее на церкви. будущее наших семей на и домов. будущее нашей страны Будущее на наша держава вот вот это очень огромная и ответственность това е много я рад, что ты ее осознаешь. И вот, ну и благословляем и тебя ты это на твое служение. Спасибо. Благодарим.